Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт. Это мое первое видео с камерой. Мне очень странно постоянно смотреть в камеру, поэтому строго не судите. Я не знаю, какой здесь будет монтаж. Получится у меня его сделать, не получится. Но в любом случае, оставьте, пожалуйста, в комментариях свое мнение. Нормально у меня получилось или плохо. Видео, сразу говорю, будет э, разговорным. Оно будет третьей частью вопрос-ответ. Два видео по вопрос ответу у нас уже были. Это были видео тоже разговорные, но там я на фоне играл. А сейчас я вот решил, что раз уж камера появилась, на кой хрен не играть. Я лучше вот так вот с вами пообщаюсь. Типа я вообще модный блогер, да? Блог не блогера, блять, ответы на вопросы, а-ля я популярный, ни хрена. Короче, вопросы вы задавали в группе ВКонтакте. У меня большое спасибо всем, кто принял в этом участие. Эм, я делаю все время. Эм, эм, Мне это раздражает, сука. Я вопросы поделил на несколько категорий: вопросы про канал, про жизнь, про музыку, и в конце у нас будет блиц. Это я выбрал там два таких э, комментария ВКонтакте, которые были, блять. Где было большое количество вопросов, и я решил, а давай на все отвечу, просто по-быстрому, да. На какие-то вопросы я буду отвечать развернуто, на какие-то вопросы я буду отвечать коротко, там посмотрим. Давайте начнем уже. Я себя очень странно чувствую. Начнем с основного, самое первое, это, конечно же, будет касаться веб-камеры. А Меня спрашивают, первый вопрос, у нас появилась веб-камера с вами на канале, на 13 тысяч подписчиков, как я и обещал, но я не показываю лицо, и у меня два вопроса, почему ты не показываешь лицо, почему скрываешь лицо, давайте я начну издалека, когда я только вообще начинал заниматься ютубом, тогда еще даже не было стримов, были только видео, я вообще не планировал показывать свое лицо, то есть планировал абсолютно остаться анонимным таким, ну, типа, без лица, зачем это надо. Я смотрел много ютуберов, которые не показывали лица, и все было хорошо, и типа, все их смотрели, у них было много подписчиков и так далее. Вот, поэтому я вообще не планировал, когда мне спрашивали, когда ты включишь вебка, я всегда говорил, на 100 тысяч, потому что я не особо верил, что у меня вообще когда-либо будет 100 тысяч на канал. Я сейчас не особо верю, если честно. Потом ситуация немножко поменялась, потому что мне захотелось расширить свой контент, и тогда я снял клип «Стример хочет денег», если вы помните, и в принципе, я, конечно, себя не задианонил, но я показал себя в кадре. Вот он я, вот он я толстый, вот он я прыгаю, там, и так далее. После этого я снизил планку, да, что лицо я вам покажу на 20 тысяч подписчиков. Я был не против того, чтобы показать лицо. Я и сейчас не против, и планка опять снижена до 15 тысяч подписчиков. Почему я, тем не менее, не показываю его прямо сейчас, не снимаю маску, говорю, вот он я? Просто потому, что у меня в голове как-то вот так вот это все повернуто, что мне хочется это к чему-то приурочить, к какому-то событию на канале. Так же, как у нас вебка появилась с вами на 13 тысяч подписчиков, хотя я купил раньше намного, и в принципе могли там на 12 800 человек запустить уже стримы с вебкой. Но я сказал, давайте 13 тысяч наберем, и я запущу. И мы отметили 13 тысяч на канале, это был яркий стрим, клевый, веселый, набрал там до хрена просмотров для моего канала, это было очень круто. И мы с вами напились, пообщались. но ну, это же круто, когда ты вот так вот как-то чем-то особенным отмечаешь очередную цифру, очередное достижение в своем канале. Поэтому я решил, что здесь будет пусть на 15 тысяч, да? То есть такая, ну, практически круглая цифра, да? Потому что до 20 тысяч мы будем лезть с вами, там, не знаю, сколько лет. Я не знаю, когда у нас будет 15 тысяч. Мне самому хочется, чтобы это было поскорее, потому что во всем этом дерьме, как я уже много раз говорил на стримах, не очень неудобно ни не видосы писать, ни стримить вам, короче, полная херня. И мне тоже очень хочется снять... И это откроет еще больше, так сказать, перспективы развития для контента. Кстати, насчет этого, насчет развития контента, следующий вопрос. Что ты хочешь изменить на канале в будущий год? Может, у тебя уже есть задумки? Будет ли новый контент с вебкой? Если будет, то какой? Новый контент с вебкой будет однозначно. Как минимум, вот это видео, это уже новый контент с вебкой. А, плюс, я на самом деле хотел снимать а, на своем канале много лайвовых видосов, забавных, прикольных каких-нибудь. Знаешь, там, как мы там готовим, как Юдуса позвать, там, какую-нибудь еду и бухать там, я не знаю, или просто какие-нибудь угарные видео, которые будут не игровыми. Сразу оговорюсь, что я не заканчиваю играть в игры. Я не... Перев... не... Блять, не переквалифицируюсь в блогера. Я все равно останусь верен игровой теме, потому что я ее люблю, я очень люблю видеоигры, я хочу в них играть всегда. И это всегда будет основной тема моего канала. Но я также люблю и всякий другой контент. Мне нравятся видосы там с путешествиями, мне нравятся просто забавные какие-то видео, Никаких там челленджей. Хотя хуй его знать, может и челленджи будут, да, да, лишь бы подписывайтесь на хайпите побольше, блять, Артем. Ну я не знаю, я не знаю, какой именно будет контент. Да, во-первых, конечно же клипы будут, да, вот это первый лайв такой контент, который у меня появился на канале, будут клипы еще. Обязательно. Ну, вы можете, кстати говоря, предложить. Ребята, предлагайте, какой контент лайвовый с камерой вы бы хотели видеть, если это не запись, там, летсплеев и не стримы. Что вы хотели видеть на канале, буду вам очень благодарен. Подкидывайте мне идеи, потому что стример не тупой, стример просто глупый. Поэтому, молю вас. Какие задумки? Ну... Не знаю. Разве что вот мне хотелось бы всегда, чтобы я когда куда-то поехал там отдыхать, чтобы я вам снял видосик и показал, как я тусуюсь там в Берлин, поехал, показал вам, не знаю, любимые места этого города, мои там. Ну, что-то такое бы я сделал. Но сейчас, в данный момент, у меня задумок практически никаких нету. Буду плыть по течению и смотреть, как это все развивается. Давайте еще вопросы про канал, вот про прошлое. Какие у тебя были эмоции, когда ты запустил Первый стрим. Почему ты начал карьеру стримера? Что вдохновило? Или это твоя мечта? Насчет второго вопроса я на него уже отвечал в предыдущих выпусках. Вопрос-ответ обязательно посмотрите. Ссылочки на них будут в описании. А вот какие у меня были эмоции, когда я запустил первый стрим? Я ужасно боялся, очень переживал. Это как Мне это напомнило, когда я играл свой первый концерт и выходил на сцену. И там были люди, и несмотря на то, что большинство были, это мои друзья, и все-таки я выступал перед ними там. Очень было стрёмно, я переживал, и из-за этого очень сильно ложал на гитаре, естественно, я хинхер, блядь, куда уж без этого. Но в итоге мы нормально угорели, классно, замечательно. Со стримами что-то похожее. Я когда запускал свой первый стрим, у меня прям сердце колотится, блядь, прям стрёмно, капец, мы еще это с Юдусом, я помню, обсуждали ВКонтакте, что типа, бля, как стрёмно стримы запускать, когда же это пройдет. И вот недавно я испытал очень похожие эмоции когда у меня был первый стрим с вебкой. И я даже напился до начала стрима, чтобы немножечко расслабиться, успокоиться. Помогло, кстати. Не бухайте, это очень вредно, ребята. Алкоголь вреден, он убивает вас. Не берите пример с глупого стримера. А, ни в коем случае. Следующий вопрос. Вопрос. Как вы познакомились с Юдусом и Ваниловелом? А, ну, с Юдусом я знаком с детства. Это брат моего одноклассника в школе. И, собственно говоря, с Андреем я также познакомился, когда ходил в гости к моему однокласснику. Там мы познакомились с Андреем, естественно, с ним тоже общались, росли там вместе. вот И начали общаться хорошо, когда Андрюха вернулся из армии, а я вернулся из Польши тогда. И мы пошли просто вместе бухать. Зашибись, побухали. Вот до сих пор вместе классно дружим, общаемся и даже начали стримы делать вместе. Кстати говоря, именно он меня вдохновил на стримы. В свое время, но на это я тоже отвечал. Посмотрите видосы предыдущие, обязательно. Ванил well просто был моим подписчиком, пришел как-то мне на стрим, начал мне помогать в игре сабнаутика. И в какой-то момент он не хотел этого делать, но я его заставил. Он скинул ссылку на свой канал, на видео, где он находит ту щель. Блять. Щель в игре, которую я искал, там какая-то впадина в игре, короче. Бля, ну это все отвратительно звучит. Короче, то место он мне скинул, где у меня был затык в прохождении. Он мне его скинул, я его посмотрел, понял, что это его канал. И, собственно, с тех пор мы начали дружить и играть там вместе на стримах и так далее, и так далее. А потом уже там забухали вот так вот дружим с тех пор. Как же мне тяжело на вебку отвечать, кошмар, блядь, какой-то, ёб твою мать. А сколько ты зарабатывал сам в начале? Я ничего не зарабатывался вначале. Вообще такая штука, что когда ты начинаешь стримить на Ютубе, ты должен приготовиться, даже не то, что стримить, вообще что-то делать на Ютубе. Ты должен приготовиться, что сначала у тебя не будет вообще никакой отдачи. То есть ты будешь просто заниматься этим, у тебя не будет просмотров, у тебя не будет лайков, у тебя не будет подписчиков и у тебя не будет, конечно же, денег. Деньги ты будешь только тратить и время свое ты будешь только тратить. Там... Но постепенно, потихонечку, если ты набираешь аудиторию, если у тебя хорошо получается, то отдача появляется в виде сначала подписчиков, лайков, просмотров, а потом донатов, например. Если говорить про рекламу, то есть я вообще ничего не зарабатываю. Самой рекламы на канале у меня нет, потому что кому нафиг надо рекламиться на канале, где так мало подписчиков, и с монетизацией с моими просмотрами тоже много не заработаешь. То есть, чтобы там серьезно начать зарабатывать с монетизацией, надо, чтобы, ну, хотя бы несколько миллионов просмотров иметь в месяц. Тогда там будут какие-то деньги такие более-менее вменяемые. А так, конечно, там, я не знаю, может быть, по 200 рублей я зарабатываю, если ролик набирает 50 тысяч просмотров. Где-то что-то типа того. <с> Вопросы про канал закончились. Давайте про музыку. Первый вопрос э задает Арсений. Как ты понял, что музыка это твое? У кого появилась идея создать группу? Какие были проблемы? Через что пришлось пройти? Есть ли планы на будущее? Господи, боже мой. Как я понял, что музыка это мое? А меня с детства тянуло играть на гитаре. Я слышал эти рифы жесткие. Э и хотел выдавать такой звук сам. И как я закончил школу, я купил себе гитару, начал играть. И, собственно, тогда же появилась идея создать группу. Я нашел среди своих знакомых и друзей э, тех, кто занимается тоже музыкой, кто играет. И мы собрали так потихонечку группу. Потом на форумах искали. Среди людей на концертах, на которые мы ходили, мы тоже искали, нашли. Проблем было очень много. Самая большая проблема была в том, что мы вообще не умели играть. Я не умею играть и прямо сейчас. Играл в группе с 2004 по 2010, получается. Пока в Польшу не уехал. потом все, группа расслабилась спалась после этого, и конец. Еще, может быть, что-то будет, но посмотрим, посмотрим. Мы с группой до сих пор это и общаемся, тусуемся, и иногда даже что-то пишем. Кстати, можете посмотреть на меня и на мое лицо э, в клипе группы Сатропи, у меня в плейлисте «Музыка», если вы платный подписчик. На всякий случай напоминаю, а то все, блять лицо, покажи лицо. Да идите, посмотрите. Если вы платный подписчик, можете посмотреть клип. Там мое лицо, оно 7-летней давности, конечно, но оно все еще мое. Я сейчас просто жирее и старее. если план на будущее в плане музыки? Да. Это все, что я отвечу. Почему ты бросил заниматься музыкой? Вот вот этот вопрос, я не понимаю. В смысле, я бросил заниматься музыкой. А как же мои замечательные песни на канале у меня? Как вот плейлист музыку у меня на канале? Я не бросил заниматься музыкой, я все еще и занимаюсь, просто я не играю в группе. Музыкой я продолжаю заниматься, бывших музыкантов не бывает. И продолжу заниматься. музыкой я никогда не брошу. И все время буду какую-то херню, даже если не серьезную, делать обязательно. Планируешь ли писать музыку не в стиле рэпа? Да следующий вопрос у нас про жизнь вот такой вопрос от кого это ощущать себя человеком который сплотил вокруг себя столько народу можно сказать создал что-то наподобие семьи дружного коллектива подписчиков возможно сразу кольцов света какие ощущения от этого естественно самые э, замечательные великолепные я очень благодарен э, ребята что вы цените то что я делаю и я очень благодарен что вы меня поддерживаете на самом деле я от вас завишу очень сильно вы даете мне силы и, и я обожаю свой комьюнити все очень классные замечательные люди я вообще не понимаю чем я я заслужил такой комьюнити. Это очень круто. И, естественно, у меня ощущение того, что вокруг такие замечательные люди. Это только самое положительные. Меня вообще везет с друзьями. У меня очень много хороших друзей, которых я очень люблю. И, и я знаю, что я, на самом деле, отвратительный засранец, который часто ведет себя эгоистично. Простите меня все, пожалуйста, я вас очень люблю. Просто я дурачок. Спасибо, ребятки, что со мной. Ладно, следующее. Насколько сильно давит ностальгии по старым временам? Вот здесь я у Сереги вопрос не, не до конца понял. Если по временам на Ютубе, то давит меня ностальгия только в том э, плане, что раньше на Ютубе было проще. Я опоздал. Я пришел в семнадцатом году. На ютуб, и это уже было поздно. Если бы я начал в 15 у нас уже было больше 100 тысяч подписчиков, я уверен. Но я пришел в тот момент, когда это, о, я прям на самом, знаешь, вот на развитии, когда куча народа ломанулась на YouTube, начали все сначала видосы делать, потом там стримить, ну короче, ээээ, и, блядь, ну что это такое, что такое? Сейчас, секунду. Да, алло. А, да, сейчас, погодите, секунду, да, сейчас я приду. Доставка продуктов, сука. Так, ладно. На чем я остановился? Извините, пожалуйста, извините. Ну вот заказал я еды и себе домой, да. Видишь, стример, блядь, никуда не ходит, толстеет дома, мне приносит еду. Короче, раньше на ютубе было проще развиваться, алгоритмы были. Не такие жесткие, не лишали за все подряд рекламы. А может быть, нет оказалось, потому что я не сильно то заморачивался. Я всегда думаю, что вот у меня мало подписчиков на канале, но потому я только начал. А сейчас, естественно, я вижу отписки, я вижу, как YouTube решит монетизацию, я вижу, как YouTube вводит новые правила дурацкие. И вот по тому старому YouTube, не такому жесткому, я очень сильно скучаю, на самом деле. А если просто, в целом, ну, бывает у меня, конечно, как у всех, какие-то такие... Приступы ностальгии, когда я скучаю, как мы тусовались со всеми там на Патриках, бухали, короче, играли музыку, или как я жил в Берлине, или в Польше. Но это нормальная тема абсолютно, сильно меня это не давит. И я всегда могу встретиться с теми людьми, с которыми я бухал, еще раз с ними побухать, посмотреть, как кто растал с постарел. Я могу сюда поехать в тот же самый город. Ну, сейчас не могу, ладно, блядь, ковид ебаный, короче. Но когда это пройдет, я знаю, что я смогу поехать и снова пройтись по тем самым улицам, где жил, встретиться с моими друзьями, которые там живут. Так что, в принципе, испытать эмоции похожие и получить новые, почему бы нет. Следующий вопрос. чем ты всегда был такой подвешенный на язык? Вообще, на самом деле, я всегда был довольно-таки разговорчивым и общительным парнем. Особенно вот э, в сознательную часть жизни. Но если вспоминать там школьные времена, то в самом классе я был довольно-таки тихий парень и типа не особо приметный. Вел себя как-то вызывающий только э, с друзьями и все. Наверное, если говорить о моей натуре, туда, Я всегда был общительным, громким э, и разговорчивым. Не всегда это хорошо на самом деле. не Тремя говорил, что у тебя был опыт работы с фото. Ты занимался фотографией, фоткал или уже обрабатывал. У меня не было опыта работы с фото. У меня не было опыта работы с фото, я просто был знаком с процессом, потому что моя бывшая девушка, она была фотографом, она много этим занималась, много чем мне объясняла, показывала, и я как-то что-то в этом понимал даже. Но сейчас я уже в этом ни хрена не понимаю, но поэтому мне было очень сложно настроить эту камеру. А так я никогда не фоткал никого. Чем все заканчивается, это фотографиями в инстаграм, хотя мне говоришь, что у меня хорошо получается. Но это все, конечно, несерьезно, и тем больше никакой обработкой я не занимался. Сейчас вот, блядь, учусь вырезать себя, блядь, на превью. Это очень сложно. Дальше вопросы. Никогда не думал о том, чтобы написать свою книгу. Я уверен, с твоей фантазией у тебя получится интересный роман. А если бы это была художественная литература, то о чем бы ты писал? Если бы у тебя в жизни был интересный опыт чего-либо, о чем можно рассказать молодому поколению в виде той же книги. На самом деле, я в детстве хотел стать писателем. Я очень любил Стивена Кинга. Если бы я писал литературу какую-нибудь, это была бы художественная литература, это были бы ужасики, такие, как у Кинга. Потому что мне очень нравится Стивен Кинг. Я был его фанатом, и я писал. Я писал, действительно, рассказы. У меня есть даже где-то... Бля, я не буду сейчас сказать, не лень. У меня есть, значит, тетрадки, стопка тетрадок. Которую я храню до сих пор, где мои рассказы охерительные. Если поставить под этим видео 500 лайков, я их вам почитаю. Зря я сказал. Э, 1000 лайков. 1000 лайков под видео, я вам почитаю эти свои рассказы. Тысяча лайков мы же не наберем, правильно? Вот. Э, так что я хотел, но я думаю, сейчас мне уже не хватит усидчивости. Мне никогда не хватало... Э, э, э, -ня. Мне никогда не хватало терпения, чтобы... Дописать какую-то там книгу большую. И максимум, на что меня хватало, это там 60 страниц тетрадных. Вот и все. Так что, мне кажется, я просто не. Ну, я не смогу, я слишком не чтобы написать целую книгу. Скажи, чтоб ты выбрал: комфорт и стабильную жизнь, без возможности роста выше нее, либо риск потерять все, пойдя по очень трудному пути, но имея шансы 50 на 50 получить больше гораздо больше. Как бы ты действовал при этом? Сомневался бы, если бы выбрал риск, но на середине тяжелейшего пути получил бы шанс вернуться в комфорт без потери. Воспользоваться бы им. Я всегда был человеком рисковым, я очень много в своей жизни уже вот так вот делал, я, например, чтобы поехать учиться в Берлин, мне пришлось продать свою квартиру, купить квартиру, которая строилась, И я таким образом рисковал потерять эту квартиру, если бы она, например, не сдалась. Слово какое, блядь. Застройщик, например, бы взял, слился куда-нибудь и до свидания, и бабки плакали, Это таких историй дофига. Но я вот рискнул, у меня появились свободные деньги, на которые я оплатил себе учебу в Германию, уехал туда, никого там не зная, и, естественно, это большой риск. Также я уезжал работать в Польшу, тоже в город, который я никогда даже не был. И на работу, которой я никогда в жизни не занимался. То есть для меня подобный риск — это норма. Я очень люблю выходить из зоны комфорта. Хотя с возрастом сейчас, я же уже, блядь, старенький, это все сложнее делать. Но я люблю это делать. Мне кажется, это круто. Планируешь ли ты заводить семью и детей? Если да, то как будут выходить, проходить стримы? Ну, слушай, я думаю, что здесь никаких проблем быть не должно. Я знаю много очень ютуберов с семьями, спокойно стримят и... Записывает видео, все у них нормально. Поэтому, ну, почему это должно мешать как-то? Да, там, ну, типа, придется как-то подстраиваться, но ну, ничего такого страшного, мне кажется, нету. Ничего против детей и семьи не имею абсолютно. Буду ли заводить? Ну, не знаю, на надеюсь, как бы, ну, посмотрим, как пойдет жизнь. В каком примерном возрасте планируешь уходить с YouTube и стриминга в общем? Я не планирую, господи, я такое не могу планировать. Я как подумаю о том, что я брошу свой канал и начну заниматься каким-то дерьмом, мне этого очень не хочется делать. Я прекрасно понимаю, что, наверное, когда-то этот момент настанет, и я перестану делать э -э, видосы и стримы, и мне очень не хочется об этом думать. Поэтому пока давайте этот вопрос оставим без ответа. Я не планирую уходить с Ютуба и стриминга, по крайней мере, пока. Мне вот интересно, есть ли у тебя какие-нибудь заморочки наподобие тарелки по размеру в сушилке или где губка для посуды лежит? На самом деле особо нет. У меня единственная заморочка. Я очень не люблю, когда люди чавкают. Вот это вот. Короче, отвратительно, отвратительно, сука. Ужас меня это раздражает. Это, для этого есть, кстати, даже название. По-моему, это болезнь. Она называется мизофония. И касается это не только чавканья. я вообще не люблю, когда меня раздражают звуками, как кто-то ест. Например, я не люблю, когда еще говорят шепотом. Вот я, например, в лифте с кем кто-то там. Я тебя слышу, что ты шепчешь, мудак, что ли, блядь? Я слышу все, что ты говоришь. хуя ты говоришь шептом, говори нормально. Ну, наверное, только это, это все мои заморочи. Все, вопросы про жизнь закончились. Теперь у нас два блица будет. Много вопросов, отвечая коротко. По возможности, да? Настя, лиса, задает мне вопросы. Говорит, спижу вопросы, упью, Депая, выбирай, что хочешь. В какую страну тебе бы хотелось переехать жить? Германия, потому что я очень люблю Берлин, там мой любимый город. Очень хочу туда переехать. Не знаю, получится ли у меня когда-нибудь это в жизни, это очень сложно. Но если уж отвечать на этот вопрос, бля, какой я пиздобол, какой кошмар, Артем. ёб твою мать. И ты же коротко собирался отвечать. Короче, Германия, Берлин. Как похудение повлияло на твою жизнь самочувствие, не считая банально удовлетворение своей внешностью? Очень позитивно, да, к сожалению, сейчас я снова стал, блядь, заебал-то хуйня тут летать, иди нахуй, блядь. Короче, когда я похудел в свое время на 17 килограмм, это очень сильно отразилось на моем самочувствии, я стал себя намного лучше чувствовать, легче, естественно, потому что я стал легче. И э, перестал болеть башка так часто и так далее. Короче, не позволяйте себе сильно э, полнеть. Это очень сильно, особенно вот с возрастом, влияет на ваше самочувствие. Блять, это я не коротко отвечаю на вопросы, -то, Это не блиц, Артем. Какой-то блиц, это хуйня какая-то. Ладно, по погнали дальше. какой-то момент стрим события в твоей стримиской карьере запомнил себе больше всего. Наверное, тот момент, когда меня закидывали донатами. Это я прям вспоминаю, это был пиздец. Помню рейд от Растяна очень хорошо, помню, как стримил с Толи-Следователем, да, там, с и Новском, как Тёма Новкас первый раз на канал. Много, на самом деле, было ярких моментов, которые я вот так вот вспоминаю. Не, не могу выбрать, слишком много их. Слишком много. Если ли поступок в твоей жизни, о котором ты сначала жалел, сейчас, на самом деле, рад, что поступил? Да, и это измены. Я изменял своей девушке бывшей, я об этом вам рассказывал на стримах. Это отвратительно, ужасно. Я об этом очень сильно жалел. И никогда не делайте, никогда не изменяйте. Это больно для вашего близкого человека. Это больно для вас потом очень сильно. Вы чувствуете себя говном. Но потом я понял, что благодаря этому я пришел к выводу, что это дерьмо. Поэтому, в принципе, сейчас, учитывая особенно, что я с той бывшей девушкой расстался, я об этом уже не жалею. Занимался ли ты когда-нибудь планируешь заниматься какой-то благотворительностью? Обязательно, как только у меня будет столько денег, что я не буду вообще знать, куда их тратить. И я буду понимать прекрасно, что это излишек, что мне столько не надо денег. Я обязательно займусь чем-нибудь... ...благотворительным. Это очень правильно. Главное только, чтобы это какая-то, знаешь, такая проверенная была какой-то проверенный фонд, чтобы вас не наебали, потому что много благотворительности, там вообще-то отмывка бабла или просто заработок. Это, в принципе, уже другой вопрос. В целом, благотворительность это очень крутая штука и обязательно надо ей заниматься, если у тебя есть такая возможность. Так, следующий блиц у нас от Ангелины. Погнали. Она пишет, первое, что пришло в голову, я постараюсь первое, что пришло в голову отвечать. Может быть, сейчас хоть получится какой-то реально блиц. Как ты решил стать стримером? Но ну вот как? Отвечал на этот вопрос в предыдущих видео, ребята, обязательно посмотрите, ссылочки на них в описании. Почему YouTube? Потому что я сначала хотел делать видео, и потом только пришел на стримы. И опять же, подробности об этом есть в предыдущих видео, обязательно посмотрите! Посмотрите эти видео! Что бы ты сказал человеку, который хочет начать стримить, может советы какие? Советы, будь упорным и стремиться к высшему качеству, найти себе какой-то ориентир и к нему идти. И быть готовым к неудачам. Был ли момент, когда я все хотел сбросить и послать чертям? Если про YouTube, то нет. Если в жизни было много таких моментов, но о них так блиц не расскажешь. Может быть, как-нибудь на стримах по это про это пообщаемся. Кем ты себя видишь в будущем? Тем же стримером или к чему тебя еще тянет? В данный момент я вижу себя только человеком, который всю там, блять, Ютуб-канал, я не хочу ничего другого, но, например, я бы всегда хотел иметь свой бар. Не знаю, долго бы я прожил со своим баром, нахуй, здоровым, не алкоголиком. Я уже алкоголик. Но, в общем, хотелось бы быть владельцем бара. Тоже классная тема. Ты счастлив? Да. Хотелось ли тебе сменить ник на ютубе? Нет, да зачем? Мне нравится мой ник. Это мой ник уже очень давно. Я к нему привык, не хочу менять. Что в тебе привлекает аудиторию? Не имею ни малейшего понятия, надеюсь, что то, какой я креативный, старательный и у меня хорошие чувства юмора. Но вы можете, кстати, написать в комментариях. Правда, мне будет очень интересно почитать, почему вы меня смотрите. Если то, что ты хочешь, э, э, блять, если ты, блядь, да я не могу читать, я читать разучился, сука, это блиц, быстро читаешь, быстро отвечаешь, Артем. Если то, что ты очень хочешь сделать, но по каким-то причинам у тебя это не получается, да, похудеть. Чего ты больше всего ждешь сейчас? 15 тысяч подписчиков на своем канале, чтобы снять эту блядскую баску, из-за которую у меня уже, блядь, там потом все покрылось. Пожалуйста, ребят, подписывайтесь на канал, сумоляю. Есть ли привычки, от которых ты хотел бы отказаться? И почему? Я бы хотел отказаться от привычки жрать, когда нервничаю. Это отвратительная привычка. Я хотел бы отказаться от привычки поздно ложиться спать. Бля, еще даже не знаю. Грызь ногти, блядь. Я ногти грызу, ребят. Это отвратительно, блядь. Не, не делайте это, это ужасно. Они похожи, как будто как будто вот сожрали мне пальцы, они начинают нарастать, блядь. Это отвратительно, да. Назвал бы ты себя щедрым человеком. Да, я ужасный транжир, и мне вообще я деньги не считаю, часто их трачу, и ну, мне абсолютно не жалко кому-то дать денег, если это близкий мне человек, и если я его люблю, то если они есть особенно. Если их нету, тогда да, я там начинаю. Бля, денег нету, чуваки, все, жопа. Но если бабки есть, то вообще не, как -то... деньги нужны для того, чтобы их тратить, по моему мнению. Хотел бы ты отправиться в путешествие прямо сейчас, если да, то куда? В Берлин, чтобы увидеться с друзьями, или в Америку, потому что я очень хочу в Америку. Все! Большое спасибо вам за ваши вопросы, понравился вам такой формат или нет. Тоже напишите в комментариях, не видели первые два выпуска, там меня нету, вебки нету, но обязательно посмотрите, там много интересных вопросов было, на которые я давал, надеюсь, что интересные ответы. Ссылочки в описании, опять же, на первые два выпуска будут. Респект и жёсткий всем, кто задавал вопросы. Ребята, большое спасибо, без вас бы такого контента не получилось. Еще раз я прошу поделиться мнением в целом о формате, написать, что было... Плохо. Сейчас что у меня плохо получилось, что получилось хорошо. Что оставить, что убрать, буду очень сильно вам благодарен. А на сейчас, блядь. А на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу. Нормально закончил или в пизду? Тридцать три минуты, ух, ебать. Ну я это все смонтирую, не волнуйся. Потный, сука. Пойду пожру.